Вы, вы можете притянуть только равного себе партнера. Вот. Потому что если вы встречаете мужчину, который вас меньше, он вам не интересен. Ну, есть, кроме, кроме тех случаев, когда вы травмированы, например, папой, и вам тогда чем слабее мужчина, тем безопаснее. То есть если мы рассматриваем такую модель, что там папа, например, в детстве был агрессивным, тогда. Женщина будет искать умышленно мужчину, который ее слабее, чтобы чувствовать себя более безопасно. Но она ему будет выносить мозг постоянно. Что он там не дотягивает, не то, не сё, там мало зарабатывает и так далее. Но при этом не будет уходить, потому что безопасность в приоритете. Вот. Поэтому так. Если же наоборот вы встречаете мужчину, который вас сильнее, скажем так, больше, чем на один уровень, вот. Вы будете себя чувствовать рядом с ним какой-то девочкой. Какой-то такой, как бы, не, не пришей или хвост. То есть будете себя чувствовать неловко, неуверенно. Будете обдумывать каждую свою мысль. Будете смущаться как-то. То есть вы тогда тоже не сможете вести себя естественно. Поэтому нужно находить подстать как бы себе. В принципе, он такой, как вам и попадется в отношения серьезные. Вот. Потому что тот, кто у вас гораздо выше, вы для него будете дочка-ученица, тот, кто у вас ниже, он для вас сын-ученик. Это не семья. Семья подразумевает союз равных. Так что если кто-то долго в отношениях и говорит, что вот, там я вся такая молодец, или я такой молодец, это вот она какая-то там все мешает. Нет, на самом деле такой же. Просто человек не хочет себя в этом признавать.